Друзья, вот этот водородный электролизный газогенератор S400ACS2 2020 года выпуска. Сейчас он попал к нам для проведения ремонта, обслуживания и легкой модернизации. По просьбе заказчика мы установили в этот газогенератор новейший электронный блок управления. Данный блок управления отличается от предыдущей версии абсолютно новой прошивкой а также набором нового функционала. Новый блок управления получил возможность отображения давления газа в системе на дисплее параллельно с механическим манометром. В задней части корпуса газогенератора, приблизительно вот в этом месте, мы установили водяной затвор. Это устройство полностью предотвращает возможность повреждения внутренних компонентов газогенератора при возникновении обратных хлопков гремучего газа. Вы можете услышать, как работает водяной затвор. По просьбе заказчика мы установили замок доступа к газогенератору. Теперь Пользователь может исключить случайное включение газогенератора, либо несанкционированное его использование. Ну и теперь этот S 400 полностью готов к эксплуатации, и на днях он будет отправлен своему владельцу. Друзья, если вы заинтересовались подобным оборудованием, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы занимаемся разработкой и производством подобной техники. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.